времени суток вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня хотела поделиться с вами радостью. Мне пришла такая маленькая бандеройка. Я и участвовала в розыгрыше на канале Алена. Алена. Ссылку я обязательно дам в описании, выиграла там подарок. Что здесь я вам сейчас покажу. Канал у Алены, она женщина молодая. Канал у нее насчитывает тысячу подписчиков, к чему был и приурочен этот розыгрыш. И я вам рекомендую подписаться на этот канал, потому что Алена живет в замечательном городе Касимова. Это Пензенская область, и я зашла к ней на канал, я была удивлена, что настолько это старинный и красивый город. Мне это восхитило. Такая старина и древность. Замечательно просто. Так что заходите к ней на канал, подписывайтесь. Она очень контактный человек. Поэтому сейчас я распакую свою бандерольку, вот которую она мне прислала. И мы посмотрим, что здесь есть. Вот такая упаковочная Сумочка. Здесь вот она присыла прислала такую медовую масочку. Календарик. Календарик с наступающим Новым годом, кодом змеи. Так, еще что у нас тут? Пошаримся, пошаримся, что найдем. Вау, магнитик. Это первый магнитик, который мне дарится вот с символом года. Так что. Леночка, спасибо большое. Ты первая, которая подарила мне магнитик. И тот подарок, розыгрыш. Это серебряные сережки, которые Алена подарила своим победителям. У нее было три победителя она три розыгрыша. Три призовых места у нее было. И я сейчас, наверное, их одену. И покажу, как они смотрятся у меня вот в ушах. Посмотрите, насколько хорошо смотрятся сережки. Они такие нежные, воздушные, праздничные. Хотя такие вроде бы маленькие, но очень нежные. Еленочка, ты просто молодец, что сделала такие, такой выбор именно на этих сережках. У тебя замечательный вкус. Так что вот, не будет чем похвалиться на кануне Нового Года. Спасибо тебе огромное. Заходите на канал к Елене. И я ссылку оставлю обязательно в инфобоксе. Что ж, друзья мои, давайте будем делать друг другу подарки. Говорить просто хорошие слова. И сегодня, вот в этот день, я бы хотела сказать, что у меня на канале есть подписчики, вот какая-то отдельная такая, скажем, группа, и я хочу ее озвучить. Мой канал называется «С любовью» из моего домика в деревне, и у меня есть подписчицы с таким же именем «Любовь». Поэтому я хочу просто озвучить и сказать, что это очень милые, порядочные… Это замечательные женщины, и настолько искренние и красивые комментарии они пишут. Тут какие-то, ну не знаю, мне вот они к душе. Ну, первый, конечно, это, сразу могу сказать, <laughs> это канал Next Station, это Люба Давиденко, с которой мы уже около года общаемся. И это общение, оно идет на уровне души. Мне оно вот, очень импонирует. Есть такой еще канал Любовь Пятилетова. Она живет на родине нашего героя Советского Союза Нецова. И да, в Талице она живет в Талице. Это и пивония, и Хохотуня, и человек, который делает замечательные ролики. Любочка, тебе большой привет от меня. Мы с ней давно-уже давно уже общаемся в группе. В другой даже группе у нас есть определенная там группа. Вот. Потом мне очень нравится канал «Любожарь». <свят> она такая тоже открытая, откровенная. Она всегда это э, преподносит, все это так. Значит, комментарии мне такие пишут, ну просто исключительно. Вот. Потом есть такой канал, есть такой канал «Любовь в садик цветов». Мне тоже она такая очень открытая, интересная женщина. Мне она очень нравится. Канал «Мои цветы» тоже Люба, любовь Великанова, цветы, так, да, цветы с любовью есть еще канал, это тоже Любочка, потом заметки Сибирячки, тоже хозяйка канала Люба, любовь Баренка, такая интересная женщина, ребят, ну вот вы просто любовь Малышева, хочу представить вам и этот канал где хозяйкой является тоже Люба. Любочка, Любаша. Заходите, смотрите, и вам будет интересно. Зайдите на эти каналы и увидите, насколько неплохи каналы, где хозяйки каналов Любы, Любаши, Любочки, и вы всегда найдете. И вы всегда найдете что-то хорошее на этих каналах, очень душевное, это могу сказать однозначно. И я, я советую вам подписаться на эти каналы. У меня, конечно, еще огромное количество друзей, но я, наверное, в канун Нового года поздравлю всех отдельно. И хочу сказать, что я очень рада, что границы, границы наших домов, наших квартир, расширились от того, что есть интернет, есть YouTube, который нас объединяет. Мир вашему дому! Всего вам доброго! Вы были с любовью из моего домика в деревне.